Всем привет, это канал ТОП ДОТА и сегодня я расскажу вам несколько очень крутых по моему мнению фактов о нашей дотке. Факты эти будут совершенно разные, но точно реально годные и полезные. Если вы хотите поднять себе ММР, то вы точно должны о них узнать. Поехали!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 А начать я хочу с баянистого, но забавного вопроса: Что будет, если Рубик ультанет в Lotus Orb? Пишите в комменты. И кстати, если наберем всего 8 лайков на видосе, я завтра выпущу новый. Ну ладно, первый лайфхак. У SFа есть 3 койла, у каждого из них свой рендж. Однако есть возможность попасть всеми тремя кайлами с одного положения по одной цели. Для этого нужно находиться от нее на расстоянии примерно 450 единиц. Но вряд ли вы будете прикладывать к монитору линейку так что скажу так, нужно чтобы цель была на таком расстоянии, чтобы в нее прям ровненько залетал второй койл, тогда два других ее тоже заденут. На самом деле довольно полезная инфа для тех случаев, когда враг в каком-то длительном дизейбле, либо вообще застрял на хайграунде. В таких раскладах этот фактик применить проще простого. А третий факт поможет чувакам, которые любят пикать разных зевсов, раков и подобных челиков, которые просто заябывают всех своими скиллами на лейне. И вы, наверное, если часто играете за такие их уже привыкли к тому, что против вас всегда закупают стики. И уже типа с этим смирились. Но зря. Сейчас расскажу как их законтрить. Дело в том, что стики заряжаются только когда враг видит, как вы кастуете скилл. Иными словами, если вы будете харасить его из тумана, то он будет сосать лапу с пустым стиком. Это конечно не получается делать по кд, но например на меди вы запросто можете это обузить, когда стоите на своем хг, а враг трется на речке. Продолжаем. Теперь интересный факт о Леорике. Я на самом деле Хз, знают об этом все сейчас или нет. Возможно, это уже кто-то рассказывал, но тем не менее. Играя в Тиме с Леориком, вы можете изи бризи воскреснуть из мертвых. Для этого у Леорика должен быть Агоним, как вы уже поняли, а у Рашана должен быть Аегис, лежащий рядом с ним на полу. Ну а дальше все уже догадались: просто берем Аегис с призраком и встаем, как ни в чем не бывало. Это очень забавная тема, надеюсь вы о ней не знали и теперь будете юзать. все таки застилить Аегу призраком во время файта – это сильно. Да и вы даже в соло можете добить рожку призраком и отобрать у него щит, если конечно вы играете за сильного керри, а у босса мало хп. Ну и последнее на сегодня легкий эскейп против пака. Думаю, у вас часто будет такое, что вас насилуют пак, вы хотите улететь на ТПшки куда подальше, но боитесь. Боитесь того, что вы улетите, разорвете койл и к чертям умрете. Да, такое вполне может быть. Но есть один совсем небольшой лайфхак, который поможет этого не допустить. Просто начните улетать, когда иконка Dream Coil в статус-баре дойдет до середины. Тогда вы прилетите как раз во время окончания коила и ничего не порвете. А на этом все. Теперь вы должны взять Асефа, найти катку, попасть с тремя кайлами, желательно из тумана, чтобы не зарядить врагу стики, переть Аеги с призраком, а потом еще и улететь от пака с его дремкойлом. И вы, красавчик. Ну или хотя бы подпишитесь на канал, тогда вы тоже будете ничего таким. Удачи!